Ребят, не знаю, когда вы смотрите это видео, но. Но, но, но. 17 августа у меня начинается неделя 5 стримов. Сразу же рассказываю быстренько суть, да, что у нас будет. И, ну, я начинаю стримить по 5 часов, но основное время стримов будет все равно уже три часа. Поэтому все равно приходите, уже завтра и это все начинается. Я жду вас всех! Друзья, привет, с вами я Интересный, да. И я продолжаю нашу рубрику под названием Про YouTube. Когда-то очень давно, не помню даже в каком выпуске, я обещал вам рассказать, как же снимать видео, какие настройки я использую. Не помню, набралось там это количество лайков, которые нам надо было или нет, но все равно пофиг. Я запишу, мне вообще не трудно. В этом видео я расскажу, какие у меня настройки в БС какие я использую настройки, объясню все по русски от от буквы а до буквы я давайте начнем если так еще будем логически думать то во первых нам надо скачать obs либо streamlabs либо какую-то еще программу для стриминга. Я пользуюсь именно программой OBS. Не знаю, ну мне, по моему мнению, она самая удобная. Если что, сами можете найти ссылочку на нее. Просто, ну это слишком уже, что я вам даже уже ссылки должен кидать на такую легкую программу, которая просто можно написать OBS и она находится. Когда вы скачали, вы просто там устанавливаете ее, да, везде там, да, да, да, да, да, да, да, да, там, да. Смотрите все, что вам надо, что вам не надо и так далее, да. Взяли, установили, все. Открыли. У вас будет, конечно, все здесь вот без всех моих сцен, которые у меня существуют, без всех этих сцен, источников, у вас будет просто, давайте обычные сцены, например, просто напишем, да, у вас такое будет. Вот просто будет, она самая вверху, конечно, будет, да, но я сам внизу, потому что мне не хочется, чтобы все портилось. У вас будет чистый такой темный экран. Но самое основное, давайте начнем сразу же с настроек. И мы не будем ничего с вами сидеть. Э, сначала настраивать вот это все, да, источники, а потом уже давайте начнем сначала с настройки микрофона. Сразу же настроим, мы не будем. Потом, да, нажимаете просто сюда. Просто нажимаете сюда, на вот эту звездочку, да, назовем ее так, нажимаете на эту звездочку и свойства. И выбирайте здесь свой микрофон, который у вас будет, да? Ну, вы там выберете свой микрофон, да? Дальше, звук также вы настраиваете, звездочка свойства, выбирайте свои динамики. Выбирайте на динамики лучше, потому что там будет по умолчанию стоять что-то. Но выбирайте динамик, потому что вдруг может что-то пойти не так. У меня когда-то так было... Что-то пошло так не так, и у меня что-то вообще все запуталось. Ну все, получается, вы звук уже, у вас точно на стриме есть звук. Чтобы проверить, есть здесь звук или нет, но у вас вот тут должно вот такая панелька дергаться. Будет таким зелененьким цветом, вот здесь зелененьким, здесь желтеньким, здесь красным, будет просто вот так дергаться. И звук так. Значит, вообще, как я слышал, надо настраивать звук, чтобы у вас, например, именно вот этот микс AUX, это ваш. Микрофон и звук. Он вообще должен быть больше. Но мне удобнее сейчас, потому так потому что у меня микрофон находится ближе ко мне. Мне его дальше еще дальше не отодвинуть. И поэтому мне пришлось сделать наоборот. Но я вообще советую делать все наоборот и настраивать под себя. Именно слушать все на стриме, проверять и так далее. Значит, тут у вас показывается внизу, у вас показывается сколько у вас времени трансляции, идет запись и так далее, нагрузки, FPS, там еще когда вы начнете трансляцию, у вас тут будет еще показываться битрейт вашего стрима. Значит, давайте перейдем в раздел настройки, да. Здесь вы, вот тут вы можете ничего не трогать, тут максимум что вы можете трогать, это тему, тему и язык, да, у вас просто будет, можете менять темы разные, да, устанавливать себе. Но мне удобнее систем. Потому что. Я не знаю почему, но мне реально с ней очень удобно. Дальше, вещание. Что такое вещание? Это уже куда будет отправляться ваша трансляция? Значит, смотрите, у нас есть много сервисов здесь. Показать все там и так далее, да, вы можете здесь все настраивать. Но я все. Ребят, я все сломал. Вот. Но вы не нажимаете на показать все, да. У вас должен быть там посмотрите сервис, выбирайте сервис YouTube, YouTube Gaming, YouTube Гейминга уже давно нету, его закрыли этот именно как э, отдельный сайт, но от, он добавлен в YouTube обычный, да. Вот сервис YouTube, YouTube Gaming. Сервер, я не знаю, я никогда его ничего не выбираю, выбирайте как у меня. И дальше ключ потока. Что такое ключ потока? Это уже ваш ключ, по которому э, ваша трансляция, вот э, когда вы нажимаете Start Streaming, у вас, наверное, будет по-другому, там начать трансляцию или что-то другое, у меня просто другая немножечко приложение, у меня какой-то OBS Live, что ли, или что-то такое, да? Но это не суть. Когда нажимаете Start Streaming, да, просто вот эту клавишу нажимаете Start Streaming, у вас получается так что вот идет с этого ключа потока, как же его получить? Чтобы получить ключ потока, вы просто заходите в YouTube, создать, начать трансляцию. И после этого у вас, не знаю, как у вас будет такое окно или нет, но есть, есть два способа теперь, как начать нашу трансляцию. Значит, первый способ, э, так, трансляция, как я помню, я просто не помню, это новый немножечко обновили, вот, да, даже если вот новый способ, просто вот здесь у вас будет, э, нажимаете трансляция, тут выбирай, можете настроить свой FPS, да, я как ставлю свой основной, да, ну просто это рандомный стрим, мне просто, да, вот у вас тут ключик, его копировать, нажимаете копировать, да, и вставляете вот сюда, Ребят, забыл показать вам старый способ, как запустить трансляцию, но там очень легко. Нажимай, там будет панелька такая маленькая, внизу самом будет начать трансляцию, там будет такой маленький, в конце примерно кружочек такой. Заходите туда, и, и там будет внизу ключ потока. Но я надеюсь, вы, может, кто уже стримил раньше, в 2019 году, вот в начале 2020 года, вот те могут вспомнить этот способ. Так, смотрим вывод. У меня здесь два режима вывода, простой и расширенный, не знаю, чем они отличаются, но расширенный, это да просто там несколько еще можете, там, как я знаю, сейчас давайте посмотрим даже, правильно, я думаю, да, здесь можно аудио выбирать, на какие дорожки у вас будет все уходить, да, битрейты разных дорожек, но я не, мне кажется, это никому не надо. Максимум, если это надо, это только... Для тех, кто хочет разговаривать с кем-то в скайпе, в дискорде, именно отдельно. Чтоб у них у каждого была отдельная дорожка для каждого звука. Чтоб можно, можно было подгонять по, именно по децибелам. Я пользуюсь простым. И, значит, начинаю смотреть. Битрейд. Это какое у вас будет, можно сказать, качество стрима. Будет ли у вас картинка расплываться и так далее. Как же настроить свой битрейт? Так. Чтоб настроить свой битрейт, да, вы заходите в обычный свой этот браузер, которым вы пользуетесь, и заходите просто пишите битрейт, да, для стрима и смотрите именно от лучше брать от YouTube, ну от просто от саппорта YouTube, да, там, что там именно для YouTube написано, можете там посмотреть для твичей, там отдельно все, да, по-другому. Но если мы смотрим про YouTube, то мы здесь смотрим. Тут написано качество, да, наших трансляций, которые вам надо. Но я пользуюсь вот таким. Вообще, я выбираю вот этот. Но как же узнать, какую вы хотите качество трансляции? Заходим обратно в BS, и заходим в видео. Базовая основа разрешение – это разрешение вашего экрана. Именно вашего экрана, на котором вы стримите. Русским языком. Ваш монитор. Какое разрешение у вашего монитора? Конечно, я здесь указал другое немножечко разрешение, но у меня там чуть-чуть расходится. Поэтому здесь не суть. Но указывайте лучше свое разрешение. И выходное это которое будет выходить. Если вы хотите 1920 на 1080, то это э, 1080p. Да, просто. И вот я всегда стримлю в этом. Если у вас немного слабый компьютер, то лучше выбирайте 1280 на 720 Фильтр масштабирования, я не знаю что такое, но выберите как у меня Потому что это четкое масштабирование, но русским языком это должно быть более плавная картинка немножечко, да И общее значение FPS, либо 30 ставьте, либо 60, также от мощности компьютера заберите Вот вы уже знаете, что у вас будет стрим 1080p, да, заходите обратно в вывод и заходите в браузер. 1080p при 60 кадрах. Вот здесь написано диапазон битрейда от 4500 до 900 и до 9. Выбирайте либо самый либо посередине 5-6 тысяч, либо смотря тоже какой у вас интернет. Если у вас хрень интернет, вот так скажу даже, если у вас херня собачая интернет, то выбирайте 4500. Если у вас нормальный, ставьте больше. У меня, типа, можно сказать, нормальный интернет, поэтому я ставлю... Э, сколько у меня? 7000. Что же э, такое кодировщик? Кодировщик, э, как я помню, это куда будет идти ваша нагрузка на стрим. Именно основной... Тут тоже надо смотреть от характеристик вашего компьютера. Да? скажем так. Если у вас компьютер нормальный, да, и у вас нормальный процессор, но такую средненькую видеокарта, то выбирайте кодировщик программный. Это именно будет вся нагрузка идти на процессор. Если у вас кодировщик аппаратный, значит у вас сильнее видеокарта. И, значит, вся нагрузка основная будет идти на нее. У меня сильнее немножечко видеокарта, поэтому я поставил кодирочку идет на ней. Может, когда-то попробую даже на процессоре, но не знаю. Betrayed Audio, это просто, да? Ну, просто, я не знаю, чем она... Я, ребят, я не разбираюсь, просто... У меня есть друг, конечно, радио, но он разбирается в этом. Я просто не знаю, как... как я понимаю, ребят, не судите строго. Это качество звука. Качество звука своего. Я, ну, поставьте 265, 256, не знаю, чем открыть. Если вы будете еще записывать, да, вот выбирайте вот такие же настройки, ставьте путь. Это вы свой можете, путь, да. Вот нажимаете обзор вам куда-то, вы там ставите свой путь, высокое э, качество записи. Высокое качество, средний размер файла. Там есть куча, но я выбираю высокое качество и средний размер файла. Просто если у вас будет высокое качество... И большой файл, ну, сами поймите, файл может до 10 гигов доходить за одно видео. Формат видео mp3.4, да, кодировщик также выбирайте сами, да. Э, либо на процессор будет идти вся нагрузка, либо на эту. Так, э, здесь ничего больше нету, давайте заходим в аудио. Аудио, дис, э, частота, дискредитации, дискредит... Ну, какая-то чисто... частота. Ставьте, вот я, почему, у меня стоит 44,1, да, я не знаю, чем это реально отличается, ребят, я не знаю, может, кто-то поможет мне. Канал Астерия и Мона, я не знаю, я примерно представляю, как различается, давайте обратимся к интернету, я уже заранее загуглил, да, как я понимаю, я не знаю, правда это или нет, но по моему, как я также понял, стерео это идет звук на двое... ну как на, на правый канал и на левый. Русским языком двухканальный, два канала, да, у вас логически будет. А моно это идет на одно ухо, да, скажем просто, да, на одно ухо. Вы слышите именно все на одном ухе. Поэтому лучше, как я понимаю, выбирать стерео себе канал, потому что у вас идет так дальше. Ну, это можете посмотреть, каналы именно, да, какие будут. Аудио с рабочего стола, выбираете уже динамики свои тоже поставьте, если их вдруг не... Аудио с рабочего стола выключено, второе не надо, там просто из-за того, что у меня второй монитор, да... Из-за этого я не, у меня бы можно было еще выбирать, чтобы туда шел звук, да? Микрофон дополнительный устройство выбирать свой же микрофон, да, вообще спокойно. Второй можете другие потрыгать, я не знаю, может получится у вас вообще два микрофона. Измеритель, высота спад, я не знаю, вот, ребят, честно скажу, вот это я не знаю, вот это я еще ни разу не трогал, поэтому лучше вообще тоже не трогайте. Горячие клавиши это вы сами себе можете настроить, как они будут, да. Как они будут называться, под какими клавишами, да, у меня просто написано, на 100, когда начинается запись, на какую клавишу, на какую клавишу заканчиваются стримы и так далее. И расширенный здесь вообще ничего не советую не трогать. Потому что, ну я не знаю даже, что здесь трогать. Здесь все по плану должно быть по-нормальному уже настроено. После этого нажимаете применить и ОК. Все. Вот, вы уже сделали свою трансляцию. Вы уже можете начать трансляцию, но как же сделать так, чтобы у вас что-то пошло в эфир? Ну, после того, как вы нажимаете, чтобы у вас хотя бы рабочий стол показывался, вы нажимаете плюсик. Здесь у вас куча всего есть. Группы фоновые, так, да? Вы выбираете захват экрана, окей, и свой канал. Ну, просто выбираете вот так и все. И все, можете здесь смотреть, можете так далее, да? картинки ставьте все что угодно захват игры также делать для захвата игры сразу же повторяю еще раз для захвата игры что вы должны сделать будете создать новый захват игры может назвать майнкрафт да например или что вы там будете стримить окей и дальше что вы делаете захват отдельного режим захват отдельного окна и выбирайте уже свое окно а почему я калькулятор все время запущен хотя его в этой панельке нет тон тон тон тон а -а -а. Ну и выбирайте, да, и все, можете уже нажимать ОК, и у вас должен появиться Майнкрафт. Если нет, то посмотрите в интернете гайды, или мне напишите, может быть, чем-то помогут. <толосит> не, ребят, лучше не пишите. <смех> лучше пишите под комментарий, я сразу же отвечу и помогу вам. Значит, дальше. Ну, вы уже все здесь настроите себе, да, и некоторые могут спросить, как сделать себе донат. Значит, мы заходим, донат аллерс, там, регаемся и так далее. Значит, настраиваем свою страницу доната. Вот у меня, моя страница доната. Не знаю, у меня, ну, какая-то фигня, честно скажу. Сделана, это я знаю давно. Но я, думаю, в ближайшее время я переделаю эту штуку, но все равно. Вот вы все здесь настроите максимальными, минимальными суммами. Но ну, я ставлю 1 рубль, потому что, ну а что? Основные настройки здесь можете все настроить. Что у вас куда будет подключено, рубль, куда какие удалять ссылки, да, нет, так далее, да. Дальше вы заходите, виджеты, самое основное это виджеты, виджеты, вы заходите спокойно в них, нажимаете виджеты, оповещения. и вот у вас группа, у вас здесь будет только вариация по умолчанию, это все я уже сам себе добавил, и чтоб у вас хотя бы какие-то виджеты были, вы нажимаете показать ссылку для встраивания, там она будет показываться, я не хочу сейчас копировать просто, да? Доб нажимаете плюсик, браузер как хотите ее называете и вот сюда вставляете ту ссылку которая у вас попадает и нажимаете ok просто да нажимаете ok и куда надо вам вставляете и так со всеми виджетами вы можете сделать да внутренняя статистика э, сбор средств размещение голосования стикеры можете какие-то даже сделать ну и все все что я могу здесь про донат alerts вам сказать и все Получается, вы уже можете стримить. Логично. Записывать видео также можете в этой же программе. Согласен. И все. И больше, честно вам скажу, вам ничего и не надо. Начинайте стримы. Спокойно. Зовите, как говорится, подписывайтесь на мой канал, да. Оставьте лайки. Все, что я могу вам сказать.